Привет всем! Этот секретный ингредиент используют даже в больницах. К тому же, это вкусный рецепт, который поможет избавиться от боли в суставах. Суставные боли могут быть симптомом серьезных проблем со здоровьем, а отсутствие диагностики и своевременного лечения может привести к дальнейшим осложнениям. Остая артрит бывает наиболее частым типом артрита, и это происходит, когда защитный хрящ на конце кости становится слабым. Это может произойти в любой части тела, но чаще всего оно поражает суставы рук, колени, бедер и позвоночника. Если вы испытываете, боли в коленях, очень важно посетить врача, чтобы поставить правильный диагноз и принять необходимые меры. Если у вас ранее была травма, особенно в области суставов, то вполне вероятно, что симптомы боли будут продолжаться даже после первой стадии исцеления. Посттравматический артрит является частым типом остеартрита, который является результатом травмы суставов. И расскажу вам сегодня о трех ингредиентах, которые помогут вам восстановить суставы. Существует простой и вкусный рецепт с использованием желатина, который успокаивает боль сустава, Вам понадобится 2-3 столовые ложки овсяной муки, 1 чайная ложка порошка корицы, 2 чайные ложечки натурального желатина в виде порошка, 1 стакан натурального апельсинового сока, 2-3 столовые ложки измельченного миндаля, 1 чайная ложка органического меда и 1 стакан воды. Независимо от причины появления боли, желатин поможет уменьшить вашу боль и усилить хрящи, покрывая Ваши суставы. Желатин невероятно эффективен при таких проблемах. Он имеет аминокислотные свойства. На 98% состоит из белка. Поэтому он имеет много целебных преимуществ для человеческого тела. Употребление желатина облегчает боли в костях и суставах. Имеет невероятную эффективность. А при использовании в данной смеси может усилить хрящ и окружающие суставы. Для приготовления вам нужно смешать овсянку с водой и поставить на огонь, постоянно Помешивая. Довести овсянку до кипения приблизительно 10 минут и снять с огня. После добавить порошок корицы, желатин, апельсиновый сок, миндаль и мед. Перемешать все ингредиенты, пока смесь не станет однородной. Это количество ингредиентов рассчитано на 2 дозы. Хранить его необходимо в герметичном контейнере в холодильник. Выпивайте половину этого напитка утром натощак, а вторую вечером перед сном в течение 15 дней. Если текстура лекарства очень густая для вас, то вы можете добавить еще воды или апельсинового сока. Это вкусное, полезное и простое приготовление лекарства омолодит ваши суставы на 15 лет. Берегите себя и будьте здоровы! А если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте жать на колокольчик, чтобы получать новые интересные видео. На этом я с вами не прощаюсь. Переходите на наш канал, где вы найдете много полезных видео для себя.